В мтищах мужчина открыл стрельбу по полицейским, странная очень история, много чего написали, вначале писали, что он в людей стал из окна стрелять, то есть явно была ложь, потом, что приехали к нему наркотики изымать, тоже ложь, и потом написали, что он в розыске, а за ним числится огромное количество огнестрельного оружия, э -э зарегистрированное на него. Как же он может быть в Росске зарегистрированное оружие? И забаррикадировался он в 11 утра, там была его семья, но потом семья вышла. И шла там жуткая война Я так понимаю Какие-то гранаты взрывались Автоматные пулеметные очереди Ну, В общем там рок-н-ролл Был целый день Приехали все журналисты Мне понравилось Подъехал бронетранспортер да, Я так понимаю Наверное из КПВТ лупили Потому что дом горел Жутко совершенно Я не могу видео поставить Потому что забанят это все эти официальные видео Всякие там Путинских чертей Так что такое чаепитие было В мтищах Близ от Москвы да, Как помните у первого картина Силовик получил ранение в ногу Я так понимаю не один Потому что только одних Скорых там Поменялось две штуки то есть, одни уезжали, другие приезжали. Поэтому, сколько там перебили народ, хер ее знает. Но самое смешное не это. Обратите внимание. Вот э -э, за, в операции участвовали. Это перечень подразделений. СОБР, Рысь, Булат. А, ну СОБР, Рысь это, в смысле, СОБР, структура называется. А подразделение структурная Рысь. И подразделение, еще одну Булат. А ОМОНовское подразделение, Зубр. То есть, три крупных подразделения участвовали, одно бы не справилось. Она <с policy> на, на, на, чувствуется, э, э, зарегистрирована э, на него, значит, на этого стрелка, Барданов, его фамилия, зарегистрированы карабины МА-136, э, так, Блэзер... Б-93, охотничье ружье МС-109, охотничья винтовка и пистолет Гранд Пауа Т-10. Я думаю, что это какой-то газовый или травматический. Но ну, в общем, нормально можно пишет боевик снимать, да. Но самое интересное нет Обратите внимание, всех, кто, даже кто и не стреляет, они убивают всегда. А здесь они утверждают, что взяли его живым. То есть, зачем он им живым, я не понимаю. Они всегда убивают всех. Пишут, задержан мужчина, открывший стрельбу в коттеджном поселке и так далее. Одного мужика целая армия 9 часов не могла взять... Это показательно очень какая армия да, Когда вы говорите как они там будут воевать Они воюют пока бабушки там ходят да, на митинги с плакатами Они с ними воюют дубиночками, палочками А как только появляются люди которые умеют в руках держать оружие Как судья манюров да, То все они Сразу же один человек их на полтора часа выключает прямо в центре Москвы И все они ничего сделать не могут Кроме того, как обосраться. Ничего не умеют вообще. И самое главное, что они трусливы. Понимаете, вот представьте себе, времена какой-нибудь гражданской войны. Вот Кто-нибудь занял бы оборону у Лубянки. Да в пять минут бы снесли. Почему? Ну, потому что была идеология. Люди, которые были на Лубянке, какими бы они ни были, они считали себя правыми. А сейчас кто там сидит? Вот эти вары и жулики, кем они себя считают? Понятно, кем. Нахер им бросаться, кого-то там утихомиривать. Или здесь. Вот они приехали. Они за зарплату работают. Какая идеология? Никакой. Ну, как прохан говорит. Нет идеологии. Да, конечно, какая идеология. Что, воу, Путин должен все у нас украсть, что Такая должна быть идеология. Она такая есть. Так... Тут вот еще информация о том, что его вообще не задержали. Что его не убили, но и не задержали. Что это вранье, что его задержали. Ну, посмотрим, во что это выльется. Ну, вообще, если человек так хорошо подготовился к встрече... да, То есть, помните, как в этом... Частный детектив. Во французском варианте «Альпинист» называется этот фильм... Помните, когда они там из тюрьмы сбежали, Бельманду говорит, а вот и комитет по встрече, да, помните, какие-то убийцы встречали. Так что он, нормальный комитет по встрече организовал вот этих чертей. И когда спрашивают меня в таких случаях, на чьей стороне ваши симпатии, ну уж точно не на стороне убийц. А убийцами я воспринимаю все эти ОМОНы, мамоны и так далее. Кто он, что он, я не знаю про него ничего. Зато, сука, про них я все знаю. Это подонки, ублюдки и убийцы, служащие убийцы Путину. Все, для меня не надо больше других объяснений. Какой бы он ни был плохой, он не будет хуже их. Они в сто раз хуже его. Поэтому, конечно, симпатии на его стороне, безусловно. И быть по-другому не может.